Наиболее простым, быстрым и дешевым методом определения твердости заготовок является метод использования тарированных напильников. Для этого понадобится набор, в котором каждый напильник является носителем своего значения твердости по шкале твердости Си (Rockwell), в принятом обозначении HRC. Для облегчения восприятия применена цветовая гамма номинала твердости каждого напильника. Шкала С, соответствует испытаниям вдавливания с определенным усилием алмазного конуса с радиусно притупленной вершиной, имеющей угол в 120 градусов. При использовании напильников твердость измеряется нанесением коротких царапин насечками крайней части напильника. Царапины должны наноситься движением напильника вперед. Начать проверку нужно с напильника, имеющего наибольшую твердость. Если на поверхности осталась царапина, значит твердость заготовки ниже HRC65. Далее следует повторить операцию со следующим напильником. Если на поверхности снова осталась царапина, значит твердость заготовки ниже HRC60. Берется очередной напильник. Он также оставляет уверенную полосу. Понятно, что твердость заготовки ниже HRC 55. Следующий напильник имеет твердость HRC 50. Проводим по поверхности заготовки, и фактически он скользит по ней. Это говорит о том, что данная заготовка тверже этого напильника, и значение ее твердости находится в пределах между значением этого скользящего и предыдущего царапающего напильника. Стало быть, находится в пределах больше HRC 50, но меньше HRC 55. Эта проверка оставляет следы на заготовках. Меньший урон наносит проверка твердости образца посредством сцепляемости с напильником. Для этого на стеклянную поверхность устанавливается прокладка из нетвердого материала. Она не должна врезаться в стекло и царапать его. Заготовка кладется сверху. Испытание также проводится движением напильника вперед. Если заготовка переместилась, значит ее твердость ниже твердости данного напильника и нужно перейти к следующему с твердостью ниже. Подбирая последовательно напильники, дойдем до такого, который проскользнет, не сдвинув заготовку. Таковым снова оказался напильник со светло-зеленой ручкой. Этот результат совпал с результатом предыдущего опыта и подтвердил, что твердость заготовки находится в пределах больше HRC50, но меньше HRC55. Тарированные напильники отлично справляются при определении твердости в местах труднодоступных или недоступных вовсе для стационарных и портативных твердомеров.